последнем матче 1-8 данного турнира, и перед тем, как мы с вами будем смотреть пистолетку, я, конечно же, хотел бы поблагодарить спонсоров этого турнира, а конкретнее, это спортивный, Кофе 90, Бесенок, Неброска, Саш Кошелек и Вак. Вот собственно эти ребята, благодаря этим ребятам, вернее, случился данный турнир, и 15 тысяч рублей призового фонда создано благодаря Мотивейшн а, выигрывают ножи и вправе выбора теперь, естественно, они Они доминируют над оппонентами, то есть мы можем начинать в обороне, мы можем начинать в атаке Но это будет зависеть от того, что выберут мотивейшн И это неоднозначные, впервые мною увиденные выигранные ножи, но выбранная сторона атаки вот так вот, дамы и господа. Вот настолько все сурово. То есть, команда заведомо выбрала сторону, которая слабее. То есть, они знают, при том, что она слабее, но они ее выбрали. Ну, посмотрим. Посмотрим, насколько, конечно же, ребята себя здесь продемонстрируют как крепкий коллектив или не очень. Ну, первый минус, во всяком случае, сделать удается, простите, до да, звука не было, пришлось свернуть Юзер остался один Юзера расстреливают, отгоняют, юзер вынужден убежать Сейчас я вам, кстати, назову составы, дорогие друзья, одну секундочку Ай-яй-яй-яй-яй, у меня здесь потерялся файлик с составчиками, боже мой Где он? Я потерял его Черт возьми, я его потерял а я... Ладно, ЗХ забирает юзера В результате пистолетка остается за коллективом Motivation, Видимо, ребята все-таки и правда не зря атаку выбрали Судя по всему, они может ее готовили, я не знаю но... Другого не вижу Другого варианта имею в виду не вижу Такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс. Где, где, где, господи, я потерял Где составы-то у меня здесь были написаны А, вот, все, слава богу, нашел. Uh, так, uh, ну, Зеха и Рошето. Я, я надеюсь, правильно всех прочитал. В общем, вот, вот эти ребята представляют коллектив Motivation на команда One and a Half Cry. Это Край и Элисар. И, и я, как понимаю, замен здесь не было, но кто из них Край, а кто из них... Элизар без понятия вообще. Ну, ладно, в общем, буду называть их тогда никнеймами своими, которыми они подписаны на фасткапе. А, медленный, вдумчивый раунд от мотивейшн. Осторожно, ребята, выходят, чтобы их соперники их не пропушили. Yes, it's awful остался... Последним, естественно, его в два калаша Разбирают по кирпичикам Ну и, собственно, у нас становится 2-0 Что как бы не сильно-то уж и удивительно Лично для меня, во всяком случае, удивительного в этом ничего нет Посмотрим, насколько будут Сейчас удивляться мотивейшн Когда у их соперников появится девайс А пока отпинать соперника С пистолетиком в руке Не такая уж сложная задача Да, безусловно, бывают индивидуумы Которые вам не отдадут Раунд с пистолетиком но все чаще, конечно, можно заметить. Ой, а здесь еще и девайс был. А здесь еще и трата денег имеет место быть. Ну, вот это, конечно, проблема. Теперь в следующем раунде будет только один девайс. Ну, либо же неполноценный бай у юзера. Отворачивается от флешки. Yes! It's. Yes, it's awful. Я не знаю, простите, как правильно читается uh, данное слово. Ну, короче, в общем, он. Просто будем его Yesом называть. В общем, этот самый Yes. Разменялся и умер 3-0 Увы а, Гибель тиммейта Получается была напрасной И покупка девайса тиммейтом Тоже была напрасна Вот зачем столько Достаточно неприятных ошибок совершать Ведь потенциально эти ошибки Потом и приведут к возможным поражениям в раунде Хаев банку на минус Кстати очень хорошо На минус 39 и 41 Большой достаточно Димейдж дилинг а, Был оказан всего-навсего одной э, хае-гранатой ЕС находится на просвете И его тиммейт-юзер с юспом Находится, блин, на подъеме Естественно, с подъема его моментально снимают Потому что у него, как я понимаю, даже и армора банального не было Накидывается флешка Типа, а вдруг нас поджимают, но не поджимают на самом деле Собственно, ЕС с этой позиции даже детс никуда не может Максимум, что он может сделать, это уйти в катариспаун ну, либо, да, вот, накинуть флешку и выйти под нее что-то чекнуть Чекнул, ну, все Только лишь показав свое местоположение Теперь он сам себя лишил возможности сделать хотя бы один минус Когда оппоненты будут пробегать На эффекте неожиданности это могло бы получиться, допустим Оппоненты думали бы, например, что он стоит где-то под зигзагом И пробегая через просвет, один бы из оппонентов, скорее всего, бы все-таки упал Но этого не произошло а счет становится тем временем 4-0. 4, черт возьми, 0 в атаке. Теперь я абсолютно, опять-таки, повторюсь, знаю, почему команда Motivation <laughs> выбрали атаку. Потому что у них атака. Кстати, заметьте, просто грамотная атака. Да, первая ХЕ, вторая ХЕ. Ну, здесь так и так погибал бы ЕС. Yes. Ну, с разменами, без разницы. Главная победа в раунде, а размены, не размены, это уже все лирика. 5-0. Абсолютная доминация и полное практически уничтожение. У меня есть вопрос насчет названия трансляции. Да, я готов ответить. Амир, задавайте. Ну, две хае, а типа вдруг нас саркадиле. В общем-то, частично да. Есть ЕС, который практически саркадил, но до, до там... Да там с полу, то, простите, до ямы доходить не стал. ЗХ минус ЕС, а следом из ЗХ также забирает юзера. И это 6-0, дорогие друзья. И это... Кошмар! Хуже для команды One and Half Cry. Наверное, представить нельзя расклада, когда вы в обороне проигрываете в ноль. То есть это уже практически полностью лишает команду надежды на хоть какое-то светлое будущее, хоть какую-то надежду. Почему Woman и 2 на 2? Ну, 2 на 2, потому что 2 на 2 команды, как ты видишь, здесь не по 5 человек в команде, а по 2. А почему Woman? Потому что Woman Epicenter это паблик-сервер. Очень крупный паблик-сервер. По Counter-Strike 1.6. И на нем играет, ну, большое количество девушек. Собственно, поэтому он и является женским эпицентром. Но помимо девушек там, естественно, играют также и парни. Которые, собственно, и играют сегодня на турнире. Такая вот история. Расписал все, короче, просто по-царски, по понятиям, да? Ну что, дарамы. Дамы и господа. Юзера уже убили. Дело за ЕСом. Убьет ли его кто-то, вот в чем вопрос. Ну, не, непонятно. Непонятно вообще. Совсем непонятно. Амир, понятно, спасибо. Да нет, что, всегда пожалуйста. Если будут какие-то вопросы, задавай. Ес. Yes. Услышал приближающихся с длины оппонентов и пытается, как крысь, готовиться к прыжку, но не прыгает. Прыгалка сломалась. 7-0. Увы, в таких темпах One and a Half Cry проиграют первую половину, а следом за первой половиной неумолимо будут двигаться и дальше к поражению в матче. Именно в матче, то есть тут даже уже не будет идти вопроса о раундах. Слишком большое количество отдано. Такое нельзя отдавать, количество, я имею в виду. Даже если выйти сейчас на 8-7, с победы для One and a Half Cry. Но мне кажется, все равно этого будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Хотя, если мы вспомним, например, тот же самый матч между командой э, Аркады и командой Минск Сити, там тоже все было очень неоднозначно. И в атаке Аркада тоже себя показали как сильная команда. Так что тут тут не стоит загадывать, да, наверное. Рашето. Вот мне кажется, это может быть Рашето, типа, да? Делает минус и делает второй минус, собственно. Все очень просто. 8-0. Вот и она. Победа в первой половине. То, к чему мотивейшн шли все эти 10 минут матча. И практически уже пришли. Теперь дальше можно наращивать количество выигранных раундов. Все больше, больше, больше и больше. Да? То есть, ну, типа, налегке можно прокатить так и 9 можно 10 11 В общем, если будет типа 15-0 то это будет даже жестче, чем Генка отыграл в предыдущем матче. В позапредыдущем, простите. Пока что игра Геннадия. <laughs> это провал этого турнира. Но однако же это самый смешной, самый искрометный матч получился. Ну а награда самый потный матч. Пока что достается матчу Минск-Сити а, против Аркады. Рашито минус ЕС. Yes. А юзер в это время обходит своих соперников и передумывает. Нет, не передумывает. Передумывает и не передумывает, но ждет, что соперники вернутся обратно. Немножко нелогичные действия. Соперники с бомбой прошли на точку А. Зачем бы им возвращаться обратно? Ради чего? Они сейчас просто бомбу поставят и все. И тебе все равно придется к ним идти. То есть логика в восседании на девятке, по-моему, отсутствует. Отсутствует, в принципе, как явление. Зачем на ней сидеть, ждать, когда оппоненты в атаке с бомбой туда прошли. Ну, типа, вот вам и поворотец, да. Теперь лежит уже дым. Сейчас при выходе из дыма это моментальная смерть. При выходе чуть позже из дыма... Чуть поздняя смерть. Ну, он выбрал первый вариант. С одной стороны хорошо не стал тянуть время, а с другой стороны все-таки 9-0. 9-0. Ужаснейший счет. Если я говорил это еще на 7-0-6-0, то вот 9-0 это уже прям действительно... Я могу прям вот ставить деньги на победу Motivation, потому что не отыграют One and Half Cry подобное у своих соперников. Уж слишком, слишком грамотно сейчас они играют. В плане их передвижения по карте даже. То есть вот какие две тайминговые хаешки, чтобы игрок обороны точно не убежал от них. Чтобы он точно никуда не делся. Yes и юзер. Ну и вот э, чего. ФАМАС и М но гранат-то уже нету, да, останавливать выход придется только голыми руками. А голыми руками мотивейшн стреляют, мне кажется, получше. Ну, вот в очередной раз с разменом Они все-таки продавливают То есть, вот, мотивейшн действительно мотивирует Они демонстрируют, как играть э, Оборону Вот и все Прошу прощения, атаку Как нужно атаковать на карте Dead Dust 2 э, При игре 2 на 2 Все очень легко и просто 10-0 И все Ну, это доста этого достаточно Этого достаточно за глаза ЗХ Минус юзер, который пришел Зачем-то поджимать банку и, в, и без того Ущербной, давайте скажем так Ситуации мы сыграем еще более ущербно Ну, естественно, это не оскорбление Для игроков команды One and half cry Тут скорее это просто ну, Позиция, так я выразился просто Да, Ну, плохо у них все так Он идет поджимать банку, делая еще хуже Минус от Еса и ЗХ вновь на размене То есть не было ни разу, чтобы игрок атаки погиб И его тиммейт его не разменял Именно за счет этого тимплея Ну вот за счет тимплея только лишь Мотивейшн э, просто на, на 10 голов выше На 20 хотите да Хотите на, на сколько угодно Просто тимплейно они переигрывают И я не вижу шансов вообще То есть даже после смены сторон Или чего-либо еще не вижу Их, мне кажется, нет Просто есть ситуация, когда ваши соперники Ну Круче, чем вы играете И вот это, по-моему, та самая ситуация Когда одеваться просто некуда Итог очевиден и неизбежен ну, прилетела ХАЕшка с просвета, с подъема, прошу прощения. Конечно же, ЗХ отыгрывает против ЕСа. Ну и здесь сколько бы флешек с длины не прилетало, сколько бы кто что не прокидывал, уже без разницы. Юзер ничего, опять же, в этой ситуации поменять не сумел бы. Поэтому 12-0. Ну, типа, опять же, ситуация такая, что ä, ты один... У тебя есть э, тиммейт, который умер только что Да, ты понимаешь, что с зигзага бегут два соперника Они тимплейно играют И один ты их перестреляешь Только в том случае, если они ошибутся в своем тимплее Ну вот сейчас, как, например, ошибается юзер В очередной раз поджим Во имя чего? Зачем? Чтобы что? Можно до бесконечности задавать вопросы И, к сожалению, не получать на них ответы Но... В общем-то, да счет все, в принципе, говорит сам за себя О чем здесь можно говорить, дорогие друзья Но справедливости ради Здесь нет ни одного человека, который не сделал бы хотя бы один килл Отсылочка, отсылочки пошли 13-0 Ну, хорошо, идем Хорошо, идем, дамы и господа 15 минут, у ребят уже 13-0 Таких проблем нет вообще Да и с чем они могут быть? Ну и опять же, давайте вспомним все-таки факт, который нельзя отрицать Команда Motivation выиграли ножи и сами выбрали начать в атаке Ну то есть для них это комфортное решение Я, конечно, допускаю, что у них оборона будет слабее, чем атака Но не настолько, чтобы они проиграли Такое, мне кажется, не камбэкается Вообще причем никак и юзер! Ну, сначала с прострелов получал, Потом следом так очередь получил ну, Короче, 14-0 И, дамы и господа, последний раунд первой половины 14-0 Такого разгрома еще на турнире пока что не было, во всяком случае Ну и вообще давненько я уже не видел подобного э, В рамках какого-либо турнирного контр Strike. Здесь, мне кажется, мотивейшн могут проиграть раунд Только если с ножами выбегут на соперников Потому что с пистолетами они выигрывали Санек быстрее отыграет, быстрее отдыхать начнешь ну, с этим я, конечно же... Господи, еще одна свадьба. Представляете? Представляете себе? Это уже третья за сегодня, блядь. Это уже, сука, третья за сегодня. Этот мудак перестал сверлить, блядь. Так свадьбы ездить начали. А, блядь. Ладно. ЕС yes. один остается в результате гибели юзера. Ну, то юзер постоянно погибает и ЕС yes, тащит. Ну, в принципе, ничего не меняется. Вот его как бы и убили. Ну что, то, завершающий минус, достается ему, и счет 15-0, дорогие друзья. Просто 15-0, просто добавь воды. Ой, да, да, дорогие друзья. Все очень и очень плохо. Ну, по сути, пистолетка, она же как бы решающий финальный раунд. Здесь либо ты побеждаешь... Либо ты проигрываешь, но если ты проигрываешь пистолетку, ты проигрываешь всю встречу целиком. А Юспы против Глаков, ну, этого сами понимаете, да? Ну, это легчайшие, дорогие друзья, 16-0. Матч закончен, и команда Motivation выходит в четвертьфинал, в рамках которого они сыграют с командой... Э, так, с командой Пидерси, да, по-моему, Пидерси же выиграл, если я не ошибаюсь. Да, эксклюзив проиграли, а Пидерси выиграли, все правильно. Кажется, все правильно. Сейчас я, на всякий случай, уточнюсь. Само уточнюсь Да, Пидерсия выиграла. Все абсолютно верно. Именно с ними сыграют... Кстати говоря, это будет последний матч на сегодня. Мотивейшн против Пидерсия. Ну и что, все.